Да Богу мы молимся, славя державу свою, Рукою своей Богородица стелит на землю зарю. Разложила белый покроват, да на землю ступила босой, Набрала водицы в руках. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире лик Богоматери. Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим об одной из самых почитаемых икон на Руси, Владимирской иконе Божией Матери. Вот она перед вами. Русская Православная Церковь установила празднование этому образу три раза в год. 3 июня, 26 июля и 8 сентября. И вот к этим датам мы и будем выпускать наши эфиры. Итак, откуда возник этот образ? По преданию, его написал еще при жизни Пресвятой Богородицы апостол и евангелист Лука, который был профессиональным врачом и искусным иконописцем. Написал он ее на доске от стола за которым в юности трапезничал Спаситель вместе со своей предчистой матерью и Иосифом Обручником. Когда святой евангелист Лука показал икону Божьей Матери, владычица произнесла слова, которые она однажды уже произносила при встрече со своей сестрой Елизаветой. Она сказала «Благодать, росшегося от меня, и моя сие иконы да будет». На современном русском языке фраза звучит так «Да пребудет с этой иконой моя благодать и благодать сына моего», то есть Иисуса Христа. Икона находилась в Иерусалиме до 450 года. В 450 году при императоре Феодосии Младшем она была перенесена в Константинополь и помещена в храме Святой Софии. А в 12 веке Константинопольский патриарх Лука отправил ее в дар русскому князю Юрию Долгорокому, с которым находился в дружеской переписке. Икона Божией Матери была торжественно принесена на Русь и помещена в селе Выжгород. Село Выжгород находилось недалеко от Киева и в свое время было вотчиной святой равноапостольной Ольги. Там находился Выжегородский женский монастырь. Вот там и оказался этот образ. Сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, со временем стал хозяином этого села и очень чтил Пресвятую Богородицу. Об этом отмечено в летописях. И когда его отец назначил его княжить во Владимир, то князь Андрей Боголюбский решил взять с собой этот образ с собой. Но он не знал, правильно ли он поступит, если возьмет икону Божьей Матери из Выжгородского монастыря. И вот накануне его отъезда случилось чудо. Утром, когда священники пришли в храм, они обнаружили, что иконы нет на месте. Она висит в воздухе. И сообщили об этом князю. И вот князь решил, что это знак, что действительно Пресвятая Богородица хочет находиться в другом месте. И тогда я взял ее с собой в дорогу. Владимирские жители встретили Андрея Боголюбского с распростертыми объятиями. Они знали, что этот князь очень набужен и справедлив. И радовались, что теперь он их господин. Но Андрей Боголюбский решил, что икона должна находиться все-таки не во Владимире, а в Ростове. Ведь именно на тот момент в Ростове, в Ростове была и епископская кафедра. Со временем, конечно, епископская кафедра была принесена во Владимир. Но тогда она была именно в Ростове. И вот икону... Торжественно положили сани и поехали в Ростов. Но когда они отъехали на 10 километров от Владимира, лошади вдруг встали. И их хлистали бичом, понукали, но они никак не шли. Тогда поменяли лошадей, и история повторилась. Никак они не хотели идти. Тогда князь увидел в этом некий знак свыше и приказал находившемуся рядом с собой священнику служить молебен перед образом Пресвятой Богородицы. Молебен был отслужен. Потом князь велел разбить шатры, это как раз было у реки Клязьма, и стал в шатре молиться, прося Божью Матерь дать ему знак и объяснить, почему же не идут лошади. И вот ночью к нему явилась в сияние сама Пресвятая Богородица. В одной руке она держала свиток, а другой указывала на небо. И там оказался лик спасителя. Пресвятая Богородица объявила князю, что хочет, чтобы ее образ остался во Владимире. И приказала, что на этом месте, где сейчас князь находится, был основан храм в честь ее Рождества, и затем монастырь. И затем видение исчезло. Князь Андрей понял, что не угодно Божьей Матери пребывать в Ростове. Эта икона должна остаться во Владимире. Он решил запечатлеть свое видение, чтобы оно осталось в памяти потомков, и позвал искусного иконописца, который и нарисовал, написал икону, которая сейчас известна как Боголюбская. Вот она у меня. Он изобразил Пресвятую Богородицу в полный рост. В одной руке она держит свиток, другой указывает на своего сына Господа Иисуса Христа. Перед Пресвятой Богородицей стоит приклоненный князь и на фоне монастырь. Князь основ... действительно основал монастырь на этом самом месте, построил храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Все, как и велела ему причистая владычица. Дальше он велел построить себе палаты, и скоро возникло село. Мы его знаем теперь как Боголюбова. А самого князя Андрея, за его любовь к Богу, стали называть Боголюбским. В этот храм Рождества Пресвятой Богородицы и были помещены две иконы. Вот икона Пресвятой Богородицы Боголюбская, которая описывает видение князя Андрея, и икона, которую мы теперь знаем как Владимирская. Но ее поместили в храм Рождества Пресвятой Богородицы временно. Одновременно с тем, как строился храм Рождества Пресвятой Богородицы, был заложен в самом городе Владимире Успенский собор. То есть, так как Пресвятая Богородица велела, чтобы ее образ был именно во Владимире, то и решили построить для нее красивый собор. И в 1160 году Успенский собор действительно был построен. Это было удивительное зрелище. Храм был выложен из белого известняка, который привезли из Волжской Булгарии. Снаружи он был облицован мрамором. Внутри украшен драгоценными камнями, жемчугами, а амфон сделан из золота и серебра. И Впервые в русском зодчестве была применена каменная резьба. И вот в такой дивный собор и была помещена икона Божьей Матери, которая с этих пор и стала называться Владимирской. И от нее стали происходить многочисленные чудеса. Чудеса исцеления, болезни, обеснования. Но больше всех прославилась эта икона, защиты Руси от внешних врагов. И вот об одном таком чуде, которое и легло в основу ее празднования именно 3 июня, я сейчас вам расскажу. В 1521 году крымские, нагайские, казанские татары под предводительством хана Мехмед Гирея вторглись в пределы московские. И вторглись не с такой быстротой, что великий князь Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Аки, чтобы удержать дальнейшее вторжение врагов. Придав огню селения от Нижнего Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, враги взяли в плен множество жителей, женщин и девиц. Младенцев убивали, бросая их на землю. Продавали толпами пленников в Казани и Астрахане. Слабых и старых морели голодом оскверняли святыни храмов. Под заревом пылающих деревень стоял Мехмед Гирей в нескольких верстах от Москвы, и неоткуда было ждать помощи. В Москве царствовало смятение. Все бежали в Кремль, теснились, давили друг друга. Все искали спасения в Кремле, и слезные молитвы не прекращались. В помощь один блаженный по имени Василий, со слезами молился у дверей Успенского собора. Вдруг молитва его была прервана сильным шумом, и ему представилось, что двери невидимой силой растворяются, и чудотворная икона Божией Матери, которая в этот период времени уже была не во Владимире, а в Москве, выходит из своего места, и от иконы слышен голос. «Выйду из града с российскими святителями». И сим вместе вся церковь наполнилась пламенем, которое мгновенно исчезло. В ту же ночь одна слепая престарелая монахиня Вознесенского монастыря, сидя в своей кельге, вдруг увидела, что в Спасские ворота идет целый сон святителей и других светолетных мужей в священных одеждах, а среди них чудотворная икона Богоматери. Но едва вышли они из Фроловских ворот, как встретили их преподобные Сергий Радонежский и Варлаан Хутынский. Припали к ногам святителей и стали просить их не уходить и не оставлять город. Святители со слезами отвечали. «Много молили мы всемилостивого Бога и предчистую Богородицу об избавлении о предлежащей скорби. Господь же повелел нам не только выйти из города», ну и вынести с собой чудотворную икону, пречистой его матери. Ибо люди презрели страх Божий и о заповедях его не родили. Почему Бог попустил прийти барварскому народу, да накажутся ныне и через покаяние возвратятся к Богу? Святые подвижники Сергий и Варлаам стали умолять отходящих святителей, чтобы ходатайством своим умилостивили правосудие Божие. И вместе с ними начали молитвенно взывать к Господу и причистой его матери. Святители осенили город крестообразно. Икона Богоматери возвратилась в Успенский собор. И заступлением причистой Богородицы Москва спасена была, а с нею и вся Россия. Летописцы повествуют, что татары хотели было выжечь московские посады, но вдруг увидели вокруг города бесчисленное русское войско, и с ужасом возвестили о том хану. Хан не поверил и послал своих людей удостовериться. Но и посланные от хана тоже прибыли с известием, что Москву защищает неисчислимое войско, с которым справиться нельзя. И в страхе татары бежали. И это вот произошло 21 мая или 3 июня по новому стилю. В память всего чудесного избавления Совершился тогда в Москве крестный ход в Сретенский монастырь. Ну, крестные ходы в память этого события совершаются и до сих пор. Сейчас я вам расскажу, кто такие святители в этой истории. Святители – это священнослужители, которые когда-то жили на земле, а теперь отошли к Господу и прославлены веки святых. Вот По их молитвам Господь послал татарам видение. Татары увидели московское войско в огромном количестве, которого на самом деле не было. Но они подумали, что такое московское войско действительно собралось, поэтому испугались и бежали. Таким образом, Господь по молитвам святых угодников спас Москву от разорения. А вместе с Москвой и всю Россию. Но По молитвам к иконе Пресвятой Богородицы были совершены еще очень много чудес, о которых я обязательно расскажу в последующих выпусках. Но, Дорогие братья и сестры, мы должны знать, понимать, что Пресвятая Богородица не оставляет людей и поныне. Поэтому давайте прибегать к ее помощи. Поздравляю вас с Днем Памяти Владимирской иконы Божьей Матери. И хранит нас всех Господь молитвами Пресвятой Богородицы. Всего вам доброго. Душка, белые твои.